Ты ответил на молитву. Ты ответил на молитву, что шептала я в тиши, Когда не было ни силы, ни здоровья дальше жить. Ты ответил на молитву. Я не смела и мечтать, я не смела даже верить, Что опять смогу дышать. Снова мир станет прекрасным, снова звезды заблестят, Словно росы пью алмазной Капельки росы дрожат, И на тихою рекою Влажный утренний туман. Я не знаю, что со мною, Словно мир мне новый дан, Словно жизнь дана другая, И за цепью непогод, Все светлее расцветая, Утро новое встает, Будет день, труда и песен, благодарственных молит, Будет гимн для сердца тесен, над землею полетит и ликующая песня новой радостной души понесет по миру вести, как Господь нас исцелил и наполнит благодатью каждый день и каждый час. О мой Бог, какое счастье! Мне к ногам твоим припасть, со слезами умиления, благодарная душой, верю в благость и прощение, знаю силу и покой. Ты мой Бог, и не хочу я ничего знать впереди, Ты идешь, во след пойду я, О, Господь, Ты сам веди. Аминь.